Всем привет, меня зовут Маргулан, а, я сегодня хотел вам показать видео, как зарядить свой аккумулятор на своей машине, если он у вас сел. У меня как раз такой случай настал, а, до этого я видел в YouTube, что да, там умельцы вот так делают и сегодня решил проверить, а, что вам необходимо будет. да, Для того, чтобы зарядить аккумулятор, вам понадобится два проводочка, можно их заранее вот так сразу лампочка, желательно если есть конечно патрон, но если патрона у вас нет можно будет просто вот так нахимичить, подсоединить главное стоп контакт был хороший, надежный в данном случае лампочка у меня идет, это получается у меня на машине на стопах стоит такие стоп и габариты, здесь габариты потребляют 5 ватт стоп получается где-то 21 ватт на нем так написано в итоге получается потребление энергии в виде 26 ватт. В данном случае, я думаю, этого будет достаточно. Зарядка будет не так быстро идти, но она будет идти нормально, не разрушая аккумулятор, не нанося ему вред, так сказать. Что мы делаем? Я просто аккуратно заизолировал на всякий случай. А, Адаптер у меня вот такой вот. Я отдельно сейчас покажу, как это будет выглядеть. А, у него есть выход. На выходе получается схема. По схеме, если судить, внутренняя часть э, этого адаптера идет плюсовая берем лампочку один конец от лампочки подсоединяем на внутреннюю часть другой конец подсоединяем на плюсовую клемму аккумулятора в принципе схема здесь очень проста и мы можем там, несколько, ну, за несколько, за 5-10 минут при подключении идут небольшие искры это э, нормально адаптер не дает току проходить в обратном порядке здесь получается диоды стоят и за счет чего маленькая искра всегда будет теперь осталось нам просто подключить зарядное устройство к сети 220 вольт с переменным током 50 гигагерц тогда начнется зарядка сейчас будем включать наблюдайте за лампочкой если она загорается значит все подключено правильно началась зарядка Зарядка идет, наверное, скорее всего, в данном случае будет идти, наверное, 8-10 часов, может быть, до утра она простоит. Буду снимать периодически, что происходит внутри с электролитами. Обязательно перед тем, как поставить на зарядку, надо будет вот эти все пробки открутить, потому что при достижении заря... заряж... полного заряда начнут испаряться газы. То есть газы и вода, и там, по-моему, водород выделяется, если не ошибаюсь. За, за, какие моменты основные важно чтобы лампочка была не сильно мощная если будет мощная лампочка очень большое количество энергии будет проходить за, за короткий промежуток времени тем самым будет, аккумуляторная батарея будет заряжаться быстро но это имеет обрат, ну, обратную обратная сторона этой медали а, заключается в том что могут рассыпаться вот эти внутри свинцовые пластины отделенными между собой диэлектрическим материалом, они могут расслоиться или как-то раскрошиться, может быть, как-то так еще называть. Для этого надо ставить небольшой ватности. То есть если 5, 5 ватт поставить, то эта зарядка будет идти слишком долго. Ну, У меня где-то 26 ватт Я наверное потом еще в описании напишу, сколько времени а, заняла полная зарядка именно с применением такой лампочки из таких характеристик. Адаптера. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока!